рада вас приветствовать на своем канале и сегодня готовим печенье на сгущенке. Для приготовления понадобится 4 основных ингредиента это сливочное масло, яйцо сгущенное молоко, мука и еще одна чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. получается такое печенье очень нежное с приятным сливочным-молочным вкусом и прямо тает во рту. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Либо поставьте его буквально на 10 секунд в микроволновую печь. Но я не рекомендую делать с растопленным маслом. Яйцо разделяю на желток и белок. Нам понадобится только желток. Такое печенье можно готовить без яиц, но с желтком оно получится более румяным. В яйцо добавляю щепотку соли и 250 мл сгущенного молока. И 160 грамм размягченного сливочного масла. И все хорошо перемешиваю. В муку добавляю одну чайную ложку разрыхлителя. И теперь частями буду просеивать муку и перемешивать. В конце я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Просеиваю следующую часть муки и продолжаю перемешивать. Муки для приготовления этого печенья может понадобиться чуть больше или меньше. Я сначала добавляю 300 грамм и затем смотрю по консистенции. Если нужно, добавляю еще примерно 40-50 грамм. Когда становится тяжело перемешивать ложкой, начинаем замешивать тесто руками. Слишком долго вымешивать это тесто не нужно, как только все собралось в комок, значит все готово. Получается оно мягкое и не липнущее к рукам. Посмотрите, если у вас тесто сильно прилипает к рукам, то подсыпьте еще 2-3 столовые ложки муки и еще раз перемесите. Также его можно завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник минут на 30. Далее формируем наше печенье. Отчипываю небольшой кусочек теста, делаю из него колобок, приплющиваю. И выкладываю на противень. Противень я перестелила пергаментной бумагой. И делаю вот такие небольшие узорчики обычной крышкой. Показываю еще раз. Делаю колобок. Приплющиваю, выкладываю на противень. Между печеньем должно быть небольшое расстояние, чтобы оно не слиплось. И делаю узорчики обычной крышечкой. И то же самое проделываю со всем тестом. Отправляем запекаться печенье в ранее разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Печенье у меня запекалось ровно 12 минут. Достаю его из духовки. И отправляю следующую партию печенья. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно на 27 штук. Наше печенье на сгущенке готово. Получается оно очень вкусное и ароматное. С приятным молочно-сливочным вкусом. И очень нежная хочу заметить что получается не очень сладко поэтому если вы любите послаще то добавьте где-то 2-3 столовые ложки сахарной пудры или просто сверху можно присыпать печенье сахарной пудрой это очень прекрасный рецепт к чаю всем рекомендую приготовить такое печенье если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал Желаю всем прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.